Что касается попытки или успеха натуральных родов после предыдущего кесарево сечения, очень многое зависит от двух основных факторов. Как была зашита матка при прошлом кесаревом сечении и какие были показания к предыдущему кесарево сечению. Предположим, если показания были сделаны по поводу крупного плода, прежде ребенок был 4 килограмма, и этот ребенок тоже 4 килограмма, то, конечно, рекомендовать попытку родов не имеет большого смысла. В целом она очень успешна. При правильно выбранных пациентах где-то как минимум 60-65% успеха – это то, что мы обещаем нашим пациентам очень важно, что мы разработали специальную технологию, которую мы применяем не всегда. Мы вводим эндоскоп в матку и смотрим состояние рубца на матке после предыдущего кесарево сечения. И альтернативой является изучение рубца на матке с помощью ультразвука. Если рубец истончает матку и ее толщина минимальна, тогда несомненно имеется риск разрыва матки, и мы как правило не рекомендуем кесарево сечение. Но для женщин с нормальной формой таза, с нормальными размерами плода, честно говоря, они очень успешно рожают сами, несмотря на то, что в предыдущем, что раньше у них было кесарево сечение. А если, мы видим, если мы видим, что шов и сама толщина матки минимальна, и у нас есть определенные критерии в зависимости от срока беременности и индивидуальных особенностей пациента, мы, как правило, рекомендуем повторное кесарево сечение, потому что основная проблема с родами после кесарево сечения – это угроза разрыва матки. И разрыв матки, если это случается, хотя шанс маленький, меньше 1% в целом, но это серьезная кушерская проблема, которая, несомненно, вызывает стресс как у пациента, так и у врача.